Невозможно прожить без еды. Невозможно прожить без воды. Невозможно прожить, чтобы не справить нужды. Но возможно прожить без спиртного. Невозможно прожить, чтобы не справить нужды. Но возможно прожить без спиртного. Нету истины в горьком вине, Как и жизни на ржавой луне. Капель нету веселья в романе на дне, Так спиртно нет ни капли святого. Копыть нету веселья в романе на дне, Так спиртно нет ни капли святого. Я и сам заблудал. В в тех, и я и тот уже грецкий орех Меня просто берет истерический смех Когда я обхожусь без смертного Меня просто берет истерический смех Когда я обхожусь без смертного Распорядок текущий домой Стал, умылся про холодной водой, А потом, взяв с собой, дивиденты и той, Кто что может прожить без сухого А потом, взяв с собой, дивиденты и той, Кто что может прожить без сухого Эх, ребята, давайте пить глаз. Вас как раз это класс раз для нас. А потом на одном мы пойдем на сеанс, там где рубик жизнь без верного. А потом на одном мы пойдем на сеанс, там где рубик жизнь без верного. В этом мире есть множество средств. Чтоб прожить без питья на адрес, А потом тебе скажут, придите вот адрес как какое, здоровое слово, А потом тебе скажут, придите вот рес, как какое, здоровое слово. Скучно как-то на сердце доска. Вас врагис, а не мело рука. На земле пустота над землей облака Вроде и ветер, вздыхает сурово. На земле пустота над землей облака Вроде и ветер, вздыхает сурово. Все же можно прожить. Даже можно прожить без воды, Даже можно прожить, чтоб не исправить нужды, Но никак не прожить без спинного. Даже можно прожить, чтоб не справить нужды, Но никак не прожить без верного. Но никак не прожить без спинного. Но никак не прожить. Наливаем.